Рига сквозь годы, мерцающий свет, и сокровенная книга, Вечная дань и бессмертный рассвет. Рига, любимая, Рига, Вечная дальня. Бессмертный рассвет Рига, любимая Рига Верим, красавица Рига Нам сохранит свежий ветер И петушок на башне Петра В мире всем будет заметен И петушок на башне Петра В мире всем будет заметен Волны ласкают прибрежный гранит, между лучами играя. И тишину наших улиц хранит Далгова наша святая. И тишину наших улиц хранит Далгова наша святая. Верим, красавица Рига, Нам сохранит свежий ветер. На башне петра в мире всем будет заметен. И петушок на башне петра в мире всем будет заметен.